Всем привет, и с вами я, Адилет. И 5 июля 2022 года в 18.00 были игры по футболу. И вот наши команды подходят. И справа у нас в оранжевых, это у нас казахи, а слева это наши грызы. Так что давайте будем поддерживать наших кыргызов под названием ТОП Тим. Вот дальше они начинают свой кимпет, свой казахский кимпет. Но я тут не вставлял музыки, потому что авторские права и тем более у меня не записался звук и дальше поехали, уже дальше наш ким поехал и вот начали играть все команды, первый тайм начался Уже сороковая минута и у них всего лишь 0-0 счет 0-0, так что еще пять минут осталось до конца игры. И вот первый тайм закончился, команды пошли уже на перерыв, пошли уже и все тоже. Вот поехали. Ну, я почему-то на 47-мой включил запись, почему-то, не знаю. Поехали. Вот, вот, наши играют нормально. Вот, вот, вот, вот. Уже 85 минута и 30 секунд. 0-1. Как это 0-1? Счет это казахов идт. Так что давайте наши. Играйте. И вот, вот 90 уже минут прошло. И 2 минуты тоже добавили, но наши все равно не смогли забить гол. И вот я сел за монтаж. Оказалось, там концовки нет. И давайте я запишу концовку. Так как нашу проиграли. ё -моё. Это будет не очень. Не очень. Ставьте лайки, чтобы они в следующий раз обязательно выиграли. Я им скажу это. Я им скажу. А вы ставьте лайки и... Напишите в комментах, что вы думаете об этой игре. Давайте.